Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад И сегодня мы будем играть в BMG Drive Вот такая у нас беха, я 3 4 стоит И вот у нас каньон смерти Вот будем падать ну, с машин наших ну, Начнем с бехи Вот так вот будем лететь и все Будем тестировать, выживет тот или нет Ну скорее всего никто не выживет, мне так кажется Вообще никто Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает А кто не кушает, взять что покушать вкусненькое А мы будем начинать так, что давайте, поехали. Даже мое замедление включено, наверное, когда будем падать. О, вот так вот, красиво. Беха летит у нас. Я управлять не буду никак, пускай она как летит, так и летит. Красиво, вообще офигеть. Ну вот так вот, будем наблюдать за ней. И, типа там даже мой, ну, представить, приставить, кто-то там рабочий шел, например, тут же кто-то работает, да, там, нефть добывает, вроде, да, или, или руду. Такой шел и такой смотрит. Нифига себе. Бэха летит. Давайте ускорим. Вот такой летит. Такой стоит, а? Стоит вот тут. Такой смотрит. Нифига себе. Прям перед ним. Бабах. Все. Минус. Ну, все. Тут. Я же говорил, что никто не выживет. Ну, вот так и произошло. И она не поедет, а? Мне не поедет. Даже. Ну, все. Ну, просто так. Крыши бабах и все. Да, вот так вот. А давайте поставим какую-нибудь шестерку. Давайте шестерку поставим. Не, не, не вот не вот эту. Вот эту шестерку. Сейчас посмотрим. Может шестерка как-то лучше. Пока... Не вай, честно. Шестерка более такая хрупкая. Скорее всего там. Будет. хуже будет. А вообще я просто... Господи. Так. А ну-ка, что там? Да как оно уже здесь? Как? Тоже крыши что ли да для мордашки? А ну-ка, а ну-ка летит. Что-то крыши походу и, и морда и летит или а, как как? Морда или крышей? Не крышей вроде, да. Да так, нормально крышу ну. А все даже двигатель заглох. Там же и двигатель вообще. Нет. Я на чем не самые полетела. Поли, поехали, да, едем, едем, давайте. Все приехали, все останавливаюсь, да, останавливаюсь, все, мы на работу приехали. Выходите, давайте, пацаны, выходите, что вы не выходите ну ладно, все, неплохо приехали на работу, да, приехали. Да, не очень хорошо, тут не, понятно, все вы не выжили никто, даже да я все, даже тот кто в багажнике спрятался тоже, наверное, такой перед Перехруст вообще капец. Так, что гелик? А гелик разве сможет что-то сделать? <coughs> Интересно. Не, ну гелик проще. О! Разгончик. Нифига себе, разгончик. о Там подвеска уже что-то случилось, по-моему. красиво, офигенно Прям.. Тоже на крышу, что ли, да? Или как? Не, вроде бы под. Пока... И боком летит не подвеска что ли да подвеска да, а ну прям приехали да? давай переворачивать не едет а? или застрял там а ну-ка оттащим оттащим не не едет просто стартует и все колеса все на месте стоят развалины передние сзади пытается что-то крутить но не крутится ну, короче, елик Ну, елики, в принципе, могли выжить. Сзади там пассажиры. Впереди водитель выжил Не, водитель хана. И пассажиры, скорее всего, тоже, да, наверное. Ну, типа подушки там... Ну, сработали, скорее всего. Ну, не знаю, помогли они или нет. Не знаю, даже. Так, девятка. Ну, девятки, по-моему, хана будет сразу. Уазик, давайте. Уазик может еще как-то что-то сделать. Наверное, ну да, УАЗик тоже крепкий Очень. А скорее всего Даже УАЗик ничего не, не повредится Никак. Но ну, Медленно. Чё, капец. О, он вообще Как, как, он так вот, просто так? А он даже ничего А, просто мордой, да? И все там остался, да? Или уйдет? А не, вниз пошел, пошел, Давай, давай, пойди а, крыша. Ничего. <свист> тут чуть-чуть смело, -чуть ничего страшного. Поедет. Кстати, у нас почему-то нет моей машины, еще нету, которая поехала. Либо тут слишком жестко, так даже УАЗик. Или едет. А, едет? Что-то ехал. Вот. Вот едет, пытается. Колеса, главное, что. Едет. все едет, все никаких претензий нету. Едет, все э, а как Что? <смешки> <смешки> Камера на пассажиру переместилась нормально так труханула я уже пассажирую все я уже пассажир я уже не водитель Все. Я... ну да тут выживших впереди нет смысла говорить тут уже нет послужить пассаж... тут уже пассажиры и водители, Они. короче тут капец полный. но наехала чуть-чуть волга Да я думаю на развалится на моделька не очень хорошая там каркас, по-моему, только вырвется и все нафиг. Надо что-то такое хорошее, крепкое. БМВ опять, М5. Ну давайте М5 почему? Давайте. О. Что-то медленно. Что-то медленно, реально. Что Чё, там, по-моему, даже старая БХ ехала быстрее. Или разгончик надо? Давайте разгончик, реально, это несправедливо. Что за фигня? Сейчас разгончик побольше Давай. Ускорения какие-то есть еще? Нет. Да, ну, хотя бы сколько. Хотя бы сколько. равно что-то передам мне несет. Не, я все-таки превьюшку поставлю с первого бэха, она прикольно летела, мне даже нравится. Давай, лети, давай побыстрее. О. А ч ты чьи-то 8 раз медленнее? Я хочу поменять. Не, ну не настолько медленно. О, прям задом, да? -мо! Ну все, там хана сейчас взорвется нафиг бак. Он взорвался, да. Дечь что, блин, баки. А почему он не загорелся Ой, еще дальше. На Не загорелся. Не, не, не понял. И она поедет? Так как она поедет? Нет, поедет. Показал -мо. Не, ну тут понятно, все друга. Нет. Тут и все. Не колесо укатилось. Ну, до свидания. Нет, все, все, Просто кресло вот так вот. Хай уехал. В принципе, так еще сбоку более менее хотя нет, уже все плохо. Очень плохо. Вот, так, вот нива. Басик рот, ну офрот а фронту версию. А колеса есть, а на других. так как нету? О, ладно. Колеса вообще никак не влияют. На него. Главное, чтобы она поехала. То, что нет шины, так как-то плевать, честно Куда, куда Вот. Крышей боком. Ой, больно -то. Не, ну сорной, крепко нива. что поедет сейчас? О, это будет вторая машина, по которой поедет. что то пытается. Она двигалась. А задом. А, зад... задом тоже. Ну она что-то двигается, но и плохо очень. Потому что копье редких колес нету. Но она зайти приводная. Или полноприводная. Не, не что-то не не, не едет. А ну-ка давайте вот так. Едет, она просто. Она же бкасалась. Ну не знаю, зачитывать не защитывает она не поехала. Ну пассажири понятно все, тут конечно все плохо. Да, может быть она еще выглядит более-менее, но нет, с такой высоты упасть и более-менее выглядит это сложно очень. У нас пока нормально, более-менее выглядит, не знаю какая машина. А никакой какой нет, пока. Даже буханка и то вот так. Вот. переда нету просто. Так, что за порожесть показывает? Ну, это вот это сразу. А, крыши сразу, да? А, нет, ну, да, крыши, в принципе. Крыши а, Двигатели, бам, и нет двигателя больше. Или он поедет? Ну, в принципе, колеса там почти все живы только одно но... Не, не поедет. Ну ты показал, что сейчас запорой поедет. А, да, поедет? Задом едет. Это вторая, машина, которая поехала задом. Там двигателя нету. Как она едет-то вообще? Ч двигатель, там же как-то, двигатель просто. Смотрите, что сейчас с происходит. Там Капец, там же вот так вот двигатель вообще размазан. Как он Как она едет? Задом тем более, только задом там она не едет. Ну едет, ну хотя едет, смотрите. Все, она едет. Что-то сразу она не поехала. Все, едет, все, мы поздравляем. Едет. Потому что реально... Первая, первая машина, которая поехала. Ну, из легковых. Буханка это вообще отдельная история. Там вообще капец. Так, мой туас. Поедет. Ну, тоже. Не буханка вот э -э Хантер, ну Хантер тоже в принципе похож. А чё с фарами у меня впереди? Чё это? Это чё такое? Это опять какой-то бах, да? А чё тут типа появились текстуры, которые есть сбоку? Вот фонари есть? Нормально, да? Ну а давай быстрее. в смысле вот задом прям задом ой блин не ну, ну, ну все тут ну, тут просто смело в... корову все ну все тут она она не поедет да? ну в принципе ожидаемо а как она должна поехать и просто так смело расплющила ну все тут в принципе даже ну все тут все Не Ни задом никуда она не поедет да? даже колеса не крутится Двигатель-то работает, а задняя вообще сломалась. А нет, крутится. А ну-ка. И чё, и толку? И толку они крутились только в воздухе. А так они не крутятся, все. В принципе, всё, она проиграла. Ну, потому что они не крутятся. КамАЗ. О, вот это уже статьи интересно. КамАЗ. Сейчас поедет КамАЗ? Жёстко. КамАЗ. Да, да ой, блин все, двигатели нет, уже никакого блин, просто просто по деталькам разобрали его. Что это? еще загорел? что это? И что это такое? Это КАМАЗ? Ну, только вот так вот. на свадьбе только осталось и все, больше ничего. А так не нет, это не КАМАЗ, вс. Тут нет никаких. Пропов, что это КАМАЗ. Только название, все. Просто разлетелся и все. Нет КАМАЗа больше. Логон. А что Рено Логан, интересно, сделает. Так, все, теперь Рено Логан. О, там, кстати, это вонючка, да. В салоне он стоит. Хм, прикольно. Так, летит, давай, лети, лети побыстрее так давай ох нифига себе не ну кстати, крепкий крепкий рено логан корпус крепкий был не, ну хотя в принципе крепкая машина по по себе не знаю, как поедет не поедет не, не поедет зажала просто не ну в принципе водитель по мерке только бимич не надо мне говорить что там в реальной жизни, конечно, в реальной жизни тут все бы сдохли. невозможно выжить. В принципе, мер... по меркам, BMG 3, по меркам, еще раз говорю, BMG Drive, то в принципе, можно выжить, потому что тут, у ну, него есть, ну, типа, место чтобы там сидеть нормально. Да, все, только, BMG Drive, все, не надо нет. Говорить, а, валять, блин, как там выжить тут нельзя выжить. Но ну, я знаю, что тут нельзя выжить. Трак, а, ну ладно. А же а нельзя выжить. Даже в буханке там, ну пассажиры то не выжили. А потом почему? А потому что там э -э, просто резкие снопки там какого там хана. Будет. Там выжить невозможно никак. Никаких э -э, обстоятельств. Хоть даже там машина будет более-менее целая. В смысле? Не понял. А ну-ка давай не выпендривайся по Джеру. Не, усадьба крепкая. Ну это, в принципе, бандитская машина. Чтобы... Она все-таки чтобы крепкая была. Он говорит, я думал, она там останется. Нет, это было бы нет. О, реально крепкая. Вот тут? Вот тут уже под вопросиком. В реальной жизни. Ну хотя, наверное, нет. А почему она не едет? Нет, она едет. Вот, двигается, вот, видите, все, она двигалась. Поехала. А ну-ка, выжили тут кто-то? Не, в реальной жизни, наверное, не выжили. А вылетали бы, наверное, скорее всего. Ну, по здесь, по меркам, видите, драйв Drive выжили все. Да, и она едет еще. Плюс к этому. Так, давайте последнюю машину возьмем какую-нибудь. Давай четверочку, четверочку. О, почта России, почему бы еще нет? А, да. А давайте почту России. Во. Очень модно да. Для Почты России. Хотя, в принципе, да. Для почты России подошла по Вот она и есть. Ну не знаю, как она в больших количествах была. Такой 8 раз. Так, боком. Боком, на нафиг боком еще дальше давай давай ха нафиг так а почта а почта хана да а плевать на качество вообще не отвечаю да почта живая она нормально в принципе почта живая правда вот так машина за клюю но а, ничего страшного смотрите почта вся выжила ваш конечно да вот, вот да, вот что-то написано вон белая нормально листики все выжили хе <смех> Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите э, больше таких подобных видео BMG Drive или вот э, еще с каньоном, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.